Скайласом, ну, у меня довольно интересная история. В свое время, больше 10 лет назад, ну, может уже лет 13, то и больше... Mm -hmm значит, я занимался своими какими-то более конкретными магическими практиками, прокачки энергетики, там, развитие экстрасенсорики и так далее, то есть вот о, о духе и о пустотных вот этих состояниях остановки мыслей в том виде, как сейчас, я тогда меньше знал и меньше к этому стремился, хотя фоном это где-то было. И вот однажды после очередной практики я сел на диван отдохнуть, и вдруг вот, будучи в таком расслабленном состоянии, когда я ничего не делал, очень яркий образ возник в сознании некой горы. Откуда гора непонятно. Вот, и дальше этот образ притягивает меня, ощущение все ярче, и дальше меня как будто втягивает внутрь горы, и я вот ощущаю себя ее частью. Вот, что за гора, откуда она взялась, и что такое за глюк, было совершенно непонятно. Я думаю, ну интересно. И задумался я сначала, что это такое вот. Что это такое мне сознание показало или подсознание, но так и не понял, что это было. Спустя какое-то время примерно месяц, значит, смотрю на газету, в которую папа, значит, рыбу заворачивал, она масляная, там, жирная. И, на, и значит, в этой, на этой газете фотография горы вот именно вот как я видел. Я беру газету, начинаю читать статью. По-моему, она называлась, вот точно название, не помню, что это типа Кайлас гора судьбы. Вот, и оказывается, что это какое-то супер святое место. И у меня как некий импульс возник вот, в центр лба, как только я вот, увидел эту фотографию. И возникла огромная мотивация туда поехать. Но сквозь мои жизненные обстоятельства сразу я не мог прорваться. Тогда у меня не было, скажем так, таких возможностей прям взять и поехать. Вот, И смог я добраться до Кайласа только спустя э, 2 или 3 года после того, как я вот это вот у меня видение было. Но у меня не было никаких сомнений, что я должен туда попасть. И вот в первый раз мы туда поехали. Тоже ситуация складывалась так, ну, были какие-то постоянно препятствия. То есть я опоздал на самолет. Потом мы, поскольку поехали безо всякого туроператора, потому что вот все агентства, они там... Ну, та, та, та, та, там нет. еще проблемы китайской страны бывают. Они то открывают, то закрывают туда маршрут, как бы... Да, то есть это У -у -у. такое место, в котором масса непредсказуемых факторов, и все против. Первое, это китайское правительство, которое может ну, все да, запретить да, и да, все. Да, да. Во-вторых, это погода, которая может и ты там тоже не доедешь если будет там какой-нибудь дожди то там все дороги размоют тогда еще не было хороших дорог когда я первый раз туда поехал угу. вот мы на джипах пробирались сквозь всякие горные речки там в брод и так далее вот мы поехали без туроператоров потому что все брали бешеные деньги которых у нас не было и мы приехали в китай и уже на месте решили найти местную фирму которая бы нас переправила из китая собственно вот как бы классического угу. на тибет Искали долго, наконец нашли. Приехали к Кайласу, там есть один ритуал, священный обход вокруг горы, да а, кора. А, то есть нужно обойти там 50 с чем-то километров по, по, по, по достаточно большим высотам, от 4,5 до 5700 метров. Причем есть а. они не две, да, внутренние и внешние? Есть их две, но тогда я знал только о внешней коре. Вот. Но, и обычно... Кто-то даже телами прокладывается, как бы, есть такая форма обхода, это форма. занимается да, да. Это простирание. Занимает, да, простирание, да. да? это занимает очень много времени, к сожалению. Да. Я видел таких людей, да, да. Вот. но мы как бы, то есть, далеки от такой степени да, да, да, да, да. вот, в итоге, как бы, нормальные люди, так сказать, они проходят куру за три дня, то есть, там есть три остановки, где можно переночевать, вот, за три дня нормально. А мы приехали, поскольку мы как бы вот всякими неокольными путями непонятными мы потратили еще много времени, и трех дней у нас не было на кору, иначе мы не вписываемся в обратный рейс. Вот и, короче, пришлось вот проходить за день, то что ну, за, за три нужно пройти, mm -hmm. конечно, усталость неимоверная, но тогда я впервые ощутил вот некое касание действительно чего-то за пределами формы. Именно там это очень сильно на меня повлияло и как символическая потеря Вообще там есть целый перевал Где люди оставляют Всякие ненужные вещи Как знак расставания со старыми привычками Я там mm -hmm. специально ничего не оставлял Но на обратном пути а, Значит Я потерял мобильник Со так. всей там а Там уже было сотня контактов Сначала вроде как печально Но потом я понял, что мне от этого легче Что-то, какой-то кусок ненужный От меня отвалился и я вернулся обновленным, и мое состояние изменилось. И вот возникла некая глубина такая, которую я не мог как-то выразить, но что-то очень сильно поменялось после этого первого визита. Также, что касается самого первого визита, был там тоже очень интересный опыт, когда я впервые увидел чертей вот прям увидел. То, то, то, то есть, как, вот воочию? Воочию. Это было не на самом Кайласе, но на пути. Значит, а, как бы есть какой-то, помню, старый один монастырь Олд Дронгба называется. Угу. И там, значит, мы проезжая мимо, решили остановиться, посмотреть, что за место. А там в качестве достопримечательности это гора черепов яков с мантрами на лбу выгравированных. Угу. Там какой-то столб еще. И... Ну, в общем, какая-то такая гора странная. Подошел я к ней, чувствую, значит, что-то как-то вот какой то вибрация где-то в области живота, солнечного сплетения. Я сосредотачиваюсь, начинаю, думаю, ой интересно, какое-то влияние идет. Сосредотачиваюсь, вхожу в измененное состояние сознания, вибрация превращается в пульсацию. Эта пульсация растет и превращается в такие не очень приятные удары. В живот мне кто-то бьет. Угу. А, значит, еще дальше погружаясь вот в это состояние видения тонкого мира, и смотрю, реально, черт, как бы, ростом, наверное, ну, метр тридцать. То есть мне где-то как раз погрудную клетку. А вот, и он... Не высок, однако, да? Ну да, то есть такой, бурая какая-то шерсть у него, значит, грога, копыта, хвост, вообще классик. То есть, в принципе, по классике описанию он соответствует, да, как бы? Да? да, да, да, то есть я раньше никогда ]ồng. такого не видел. Вот. И, соответственно, значит, он, как бы, отходит на несколько шагов разбегается и рогами мне в живот. Зачем он это делал, непонятно. А причем я вот в неком измененном состоянии я еще туго соображаю, думаю, что такое, что происходит. Может быть, я на пути каких-то там этих существ стою, там, что они мимо пробегали. Но вижу, нет, целенаправленно. И начинаю краем глаза замечать, что он там не один, что еще какие-то там собираются. И тут вдруг я понял, ага, так это же нападение похоже. Только я подумал о защите, что сейчас я войду в свое, так сказать, более защищенное состояние, тут же все картинки ушли, я перестал это видеть, ушла пульсация, и вроде как все нормально. Но после этого взаимодействия у нас сломался джип, то есть возникло некое влияние на ситуацию вот этих духов. Угу. Для меня это стало совершенно конкретной вещью. И позже, позже, я нашел одно из объяснений интересных, не в, не в этот визит, а в следующий. Я увидел карту Тибета, как эм, некое, что вот на фоне Тибета лежит огромный демон. И храмы это как некие, они поставлены на определенных точках этого демона, чтобы не давать ему проснуться так, или встать. Которые его привязывают, как Гулливера Лилипута привязали, я так понимаю, да? Да. Типа а, того. При... вот uh -huh. я увидел uh -huh. эту карту так. и что там каждый храм и на этой карте как одна из важных точек был, по-моему, Олд Дронгба тоже. Uh -huh. И на тот момент, когда мы были, храм был на реконструкции. То есть там, видимо, работа шла не в полный рост, не знаю Поэтому что-то там пробивалось, видимо Я, Это мое уже объяснение, домыслы вот. Почему возле этого храма там были такие странные вещи И, соответственно, когда мы были в следующие разы Мы останавливались у этой олд-дронгбе Я вот специально подходил, смотрел, вот, но ну, не будет ли черти опять mm -hmm. Нет, ничего такого не было, было уже совершенно другое состояние с чем это связано, ну, у меня нет ну, вот, как бы окончательного версии, но вот есть гипотеза, что да, действительно в этом что-то есть, что вот храмы эти, они как некие сторожевые посты, и иногда сквозь эти сторожевые посты что-то может и просачиваться. Сергей, по поводу Каласа дополнительно. Ну, там считается, там несколько, так скажем, вершин. И вот одна как бы высотой 666, что самое интересное, цифра интересная, да, метров, она, ну, как бы некоторые считают, это искусственного происхождения. Это вопрос номер один. А вопрос номер два считается о том, что там установлен был или он есть тот самый магический кристалл Атлантов. Ну, вряд ли вы его видели в вашем путешествии, но это как вы считаете? В любом случае, я немножко дополню, потому что Молдашев насчитал там не одну пирамиду, он вообще считает Кайла с пирамидой, но не одну пирамиду, а несколько пирамид. одна из них искусственная, Несколько точнее, все естественные, а вот одна какая-то искусственная, вот и считается, что это как бы площадка, Я вообще слабо себе представляю, как может возникнуть естественная пирамида, так по большому счету hmm, вопрос интересный я его для себя так и не решил я так и не понял она настоящая или о, в смысле естественная или искусственная но что меня поразило однажды я увидел гору очень похожую на кайлас вот с трещиной посередине все то же самое только меньше там высотой mm -hmm. около 3000 метров в россии вот то есть сходство такое ну это повод задуматься либо о том, что это часть да какой-то системы да, искусственной. Извините, я перебью, я хочу напомнить, что буквально недавно, это года полтора назад, такую же нашли в, на территории бывшей Югославии, в Черногории. То есть он вот встречный посередине, да? Да, да, да, да, да встречный посередине, совершенно верно. Она была покрыта под, под слоем земли уже как бы, но когда вошли туда, э, то есть посмотрели структуру и географию и геометрию э, всего этого холма, вот выяснили, что под, э, под холмом находится совершенно рукотворная пирамида именно встречной посередине. Интересно, интересно. Mm -hmm. В общем, я, у меня нет каких-то явных, как сказать... Выводов я не сделал, но что я почувствовал вот, со своими, так сказать, возможностями. Во-первых, я чувствую, что гора Кайлас вот эта вот которая, она как бы является неким Генератором какого-то излучения процентов, то есть очень высокочастотное излучение идет. Я бы назвал это какой-то портал между мирами, то есть точка сообщения с высшими мирами это наверняка, с моей точки зрения. Дальше это излучение, оно, соответственно, влияет на сознание тех, кто к нему подходит. И разного рода коры. Это как бы когда ты вот, сонастраиваешься с этим излучением. В процессе ритуала То есть ритуал это тоже Он не, не, как бы был в свое время введен Одним из лам Я не помню честно говоря его имени Но как бы Я считаю что в нем есть смысл И э, Когда вот я подходил близко К самому Кайласу Вот это вот ощущение излучения Оно усиливалось Но я так и не понял Это искусственное или естественное сооружение но дело не в этом. Дело в том, что как раз я немножко занимался темой Кайласа, кайласа в свое время, Вот и пытались даже замерить параметры излучения, Вот, но, тем не менее, почему-то как-то наши приборы не берут параметры, даже сверхвысокочастотные параметры по замерам, как бы они не берут длину этой волны. То есть все э, конкретно понимают, что такое-то излучение есть, но длину волны даже мы мож не можем сейчас вычислить. Это очень интересная вещь, но, вот, тем не менее, так оно и получается. То есть приборы, даже берущие как бы и волны уровня радара, и самые высокочастотные, то есть на самых высоких частотах как бы, даже частоты выше, чем частоты селфона, это все равно не проходит. То есть приборы не регистрируют этого излучения, хотя оно явно присутствует. Я бы сказал так, что есть некие частоты, назовем их условно уже частоты мира нефизического. То есть для этого нужны как... какие-то... Которые электронно не воспринимаются, да? Которые не воспринимаются физическими приборами, в принципе. Грубо говоря, это излучение может, э, э, я думаю, воспринять живой прибор. Да? То есть, вот если в приборе ну, да. будет некий элемент жизни и вот энергии, грубо говоря, более тонкой. Вот. Либо это какой-то особый совершенно прибор, который может преобразовывать какие-то более тонкие излучения, замедлять их, и тогда он может их замерить. Но я думаю, что вот эти вот излучения, они именно излучения тонкого мира. энергетически, не в смысле радиочастот, как одна из частот, ну, да. пусть и высоких, но все-таки физического мира. Угу. А вот именно какого-то влияния на сознание. А что такое сознание, даже что такое жизнь, это вопрос открыт, как я понимаю, для современной науки, поскольку она жизнь создавать еще не научилась. Ну и в данном случае я могу зафиксировать еще один факт, как бы то, что какими мы не были бы материалистами и как бы мы не принимали мир, ну мы конечно не материалисты с вами, да, но тем не менее, каким бы сугубым материалистом не быть и как бы не воспринимать достижения современной техники, современной возможности человеческой мысли, всего чего угодно, но нет пока еще ни одного альпиниста, окончательно покорившего Кайлас. Было несколько попыток, вот, но тем не менее до вершины никто так и не дошел. Ну, я так, полагаю, да, я прошу есть. прощения, я хотел бы добавить, я полагаю так, что если это правда, если это как какой-то портал соединения, то покорение э, Кайласа — это не покорение Эвереста. Э, дело в том, что если взять модель мира или модель, точнее, Вселенной, то, в общем-то, совсем... И почитать, что говорится в Ведах, то там написано о том, что это не гора Джамалунгма, и это не 8 там, с чем-то там тысяч метров, а высота намного просто выше, просто наше измерение и наши, наши возможности не позволяет нам увидеть, то есть там э, просто неизмеримо все это выше, вообще-то это гора Меру, если дальше еще уходить, а гора Хайлас это не гора Хайлас на самом деле. Понятно, да. Да, если там находится обитель Бога Шивы. А, то, который там, скажем, от, ответственен за а, окончание вот этого цикла, э, который здесь, завершится разрушением полным здесь, всем, то тогда здесь, здесь, как здесь, можно здесь, покорить это? Если Махадев там, то кто не там, да? Ну, одновременно там и одновременно не там все. Ну, я, я полагаю так, что Сергей все это дело читал, и, и тем более там находился. Я думаю, что он нам скажет э, больше в этом плане. Как думаю, может, что -то. Как можно покорить то, чего нельзя, вообще-то говоря, покорять. Это, это знаете, как это как у нас был такой лозунг: Зачем ждать милости от природы, да? да, да, да, да, да, да, да, да их надо взять у да. да, их надо взять. Вот, у, у природы. Оказывается, нам не надо ждать милости, нам надо пойти и завоевать природу. Ну, как-то вот не получалось, у нас смертных до сих пор, да. Я бы сказал так, что здесь вопрос, наверное, уровня сознания людей. Возможно, они дорастут, или какие-то отдельные люди, что они смогут зайти на вершину и даже при этом выживут. Как, в отличие от некоторых, кто пытались его штурмовать. То есть я не исключаю такого варианта, что кто-то когда-нибудь на нее зайдет, но это связано не с физподготовкой и альпинистскими да, навыками, а именно какое-то особое состояние сознания. Возможно, такой человек найдется. Но опять же, если у него есть это состояние, совершенно не факт, что он захочет на нее лезть. Uh -huh. вот, потому что залезть на самую высокую точку, это, я бы сказал, слишком человеческое стремление Или залезть туда, куда никто не залезал, просто ради того, чтобы там залезть туда вот. Если есть некий чистый мотив, если есть высшая божественная необходимость, допустим, какому-то человеку вот, залезть на эту гору, чтобы сделать какую-то важную практику, которая изменит ситуацию в мире, например И это с благословения богов тогда, да. может, М -м -м. он и попадет туда, и не будет да. у него Или никаких как... препятствий. Да, ну, как... Как... Сам М Мулдашев залез в пещеру, набрал там этой э, мертвой воды и э, глаз пересадил, да? Нет, ну, ну, ну, Мулдашев немножко так отдает попсу, и так по большому счету, вот. но с другой стороны, все-таки он там побывал, и какие-то вещи он оценил несколько справедливо. Я не говорю там все то, что сделано для популярных изданий, дабы они хорошо покупались эти книги, вот. но тем не менее какие-то довольно интересные вещи он все-таки оттуда приобрел. Я к чему говорю, что последнее, что я помню, я просто не помню фамилии этого британского альпиниста, который шел на Кайлас, причем шел хорошо подготовленным, вот, но тем не менее, что-то ему не хватило, то ли 100 метров до вершины, то ли 80 даже, потому что он почувствовал настолько странное состояние, что он понял, что он может живым не вернуться. И поэтому он не дошел до вершины, и все это он достаточно подробно описал. Я просто сейчас фамилию на навскидку вам не назову, но тем не менее это... Есть, есть достаточно подробная статья об вот этом вот последнем неудавшемся восхождении на Кайлас. Тем не менее, значит, какая-то энергетика там присутствует, которая просто не пускает этого человека туда. И вот Молдашев, кстати говоря, в своих этих э, э, триллерах о путешествиях на Кайлас, э, тем не менее, достаточно подробно описал вот эти вот э, системы э, точек, э, в которые просто какая-то энергия тебя не пускает. Ты не можешь туда пойти. То ли тебя как бы сразу какой-то страх появляется, то э, то ли ты понимаешь, что если ты дальше пойдешь, то, то ты можешь расстаться просто со своим физическим телом в данном случае, но тем не менее это ощущение есть не только у Молдашева и у того альпиниста, который отлез на эту гору Кайлас, и у многих других, которые описывали вот такие вот свои впечатления, когда они появлялись в этих довольно странных точках. У меня эти ощущения тоже были, когда я пошел uh -huh. на внутреннюю кору, а маршрут внутренней коры, он проходит uh -huh. буквально в одной из точек прямо под стеной Кайласа. Uh -huh. Я помню, когда мы пошли с группой людей, и на меня напал страх в первый раз, когда мы uh -huh. туда полезли на перевал этой внутренней коры, я ощутил, что вот нельзя. И мы повернули назад. Вот. Но потом, когда я вернулся опять и был в другом состоянии сознания, у меня возникло ощущение, что я могу идти, то есть как некий допуск. Uh -huh. И мы тогда вдвоем, только уже небольшой группы а у нас двое было, я шел с другим человеком, Сергеем моим тезкой. Uh -huh. вот. И мы прошли этот участок, и опять же возникли некие изменения во внутреннем состоянии. Uh -huh. Друг, другие, чем те, которые возникают при внешней коре, я бы сказал, более сильные. Uh -huh. То есть здесь вопрос готовности скорее сознания и некой высшей необходимости. Да, вопрос готовности это стопроцентное определение, да, наверное, именно готовности в данном случае. Да, это касается, в общем-то, всех и, практик. Да, и, и, и понимание того, зачем тебе это нужно и, и нужен ли ты здесь сам по себе. Это, вот это непонятно, человек к месту или место к человеку. То есть, может, ты в этом месте ты именно в этом месте сейчас не нужен. Вот. И это определяется не твоим самосознанием или несознанием, или потерей, или обладанием формы но просто условиями того, что это место тебя сейчас не хочет здесь иметь. Так и есть. Mm, так и, и есть, наверное. Да, и возвращаясь вот к первому вашему вопросу: из уйти от своего я или найти свое я, я бы сказал, что вот все эти влияния внешних сил да они не всегда дружелюбны к нашему человеческому «я», или то, что называется «эго», но есть понятие высшего «я», то есть дух, который вне рождения и смерти. И я бы сказал, что в процессе нужно уйти от одного «я» и прийти к другому «я». Вот, то есть от «эго» необходимо уйти, а к духу необходимо прийти, но дух – это тоже «я», только другое. И вот когда ты в «духе», что называется, угу. то, соответственно, для тебя уже другие взаимодействия с миром. <смех> и в этом, собственно, цель практики, да, то есть найти да. гармонию с собой и с миром. Угу. Сергей, вы сейчас сказали парадоксальную совершенно вещь, над которой я никогда не задумался и вот только что задумался. То есть, в принципе, получается так, что всегда люди, которые уходят в определенные практики, уходят в эзотерику, они всегда предполагают, что тот мир, который э, находится где-то вне нашего понимания, он гораздо лучше и дружелюбнее. Оказывается, это совершенно не значит, что он дружелюбнее к нам относится, правильно? Конечно. Я бы сказал так, что если мы со своим эгом начинаем лезть в ожидании какого-то кайфа и наград в какой-то мир, там, ну или в какое-то новое состояние, грубо говоря, то м, далеко не всегда это будет позитивно. То есть я бы сказал, что плата за вход в мир, я бы сказал, более высшей, что ли, можно так сказать, в мир ну, вот, просветленный, что ли, можно приспользовать слово. Платой за вход является утрата эго это Я. Но в то же время обрети не другого Я.